Вот, ребят, приехала машинка веста седан 1.6 на ручке До этого владельца. У тебя же стандартная, да, была да, прошивка вообще была. совершенно. Здесь не гони, там камера будет. Сейчас прошли крайнюю мою версию, я ее 5 числа сделал, она экспериментальная, но в принципе там уже все доработано, просто я довожу до ума, там по, по мелочам уже вот эти всякие там шлифую. Ребята уже, кстати, в Беларуси пишут, но я пока не, не хочу писать, потому что шквал народу пойдет сразу же, у меня времени просто не будет заниматься тем, чем надо, так что анонс будет гораздо позже, я думаю, что через месяцок как минимум, наверное. В этой прошивке я сделал базу как бы последней прошивки Сейчас налево нам надо будет Последней прошивки от ВАЗа на базе БЛ-07, так называемая Она же b 57 это одна и та же, только у них индификатор отличается Даже внутренности все То есть Там ничего не, крайне ничего не меняется ну, перекалибровал с всеми вот этими фишками, новыми калибровками, которые там появились в этой прошивке. Ну, и с моментом трогания еще там немного поковырялся. Мне не особо нравилось, когда трогаешься. На первой передаче там как бы провалчик был. Сейчас пытаемся этот провал как бы удалить. Ну, то есть, я не знаю, сейчас я не замечал этого провала как-то. Я его не заметил. Именно при самом трогании, там вот когда трогаешься было тронулся И потом провальчик И поехала она опять Там есть такие два изменения Запроса момента Это при трогании и при езде И при определенных условиях Когда уже есть движение автомобиля Ну там есть уставки определенные По скорости Он переходит в другой Запрос момента То есть две таблицы Педаль остается у вас нажата одинаково А запрос уменьшается Соответственно вот этот провал происходил ну тут ничего нового я не могу сказать в принципе все то же самое что и было до этого в прошивке у меня ну с некими нюансами вот на... с использованием на новой базе, давай здесь день тормознем я тебе покажу как второй режим включить заодно сейчас еще расскажу про это на автомобиле еще глуши просто, сейчас 15 секунд где-то пройдет на автомобиле стояла вот эта железка гребаная. Uh, так называемое автозаебу называемая Она ЗБУ там называется как-то <свят> вот так вот. Но она реально заебу больше, чем ЗБУ. Uh, Ставит не знаю зачем. То есть владелец как бы не заказывал. Я не заказывал, дилер поставил. Чем, не знаю почему. Ну, да, он да, вот до сегодняшнего момента как бы не знал, что она вообще у нее стоит. Но. По мне, так это вообще дикая хрень, которая по факту не нужна. Мы ее, в принципе, при помощи слесарного инструмента, то, что есть в машине, никакого там специнструмента, открутили, ну, за 5 минут, наверное. Где-то вот так вот у нас вышло времени. Это при использовании обычной головки, отвертки, то есть, ну, подкручивается на раз-два. Там еще и бывает под головку резиночку подкладываю, чтобы трение было лучше. Там гайки непростые, почему я про это и говорю. Это железка закрывает разъема блока управления. Гайки там срывные, они округлые, то есть они бесшлицовые. То есть когда ты ее затягиваешь, у нее срывается шлиц, ну там шлицевая часть, она отламывается просто и все. Остается такая округленькая хреновина, каленая, которая как бы не зацепится ни за что. В принципе, можно свертки заказать, которые будут впиваться, ну, такие, типа ножевого типа, они, ну, врезаются и откручиваются. Тогда это просто одной хренью этой битой можно было бы открутить и не парить. Смысл вот этой установки вот этих железок, я не знаю, с тем же врезками, ну, вот этими можно открутить, я не знаю, ну за минуту наверное, там не парись это еще не все, при этом я даже не знаю, кстати, у тебя может быть еще и на разъеме диагностическом есть у тебя крышка или нет? Нет, нету, нету ну вот, факт в том, что ладно еще бывает, крышку ставят на разъем диагностики но для того, чтобы не угнали машину, в принципе, это все ставится но если ты открыл машину ты ровно так же можешь через диагностический разъем это все зашить и вообще не парить то есть без с отключенным мобилайзером мы просто уехать нахрен на машине не надо перещелкивать блок управления ничего там занимает это буквально ну, 4 минуты где-то времени приблизительно я не знаю зачем вот это почему я через диагностический не, не прошиваю потому что комбилодер постоянно ругается на неверные данные в буфере обмена и не дает зашить ее через диагностический разъем Потому что прошивка модифицированная, она сдвоенная. Там есть модификатор некоторый, некий, который как бы записывается в область, ну, в определенную область памяти, флэша. А программатор почему-то при этом как бы считает, что это неверные данные и не дает вообще прошить ничего. Не знаю, почему, блин, производитель, там, комбика, ну, вы, выскакивало бы просто тупо окно, млян. Ну, то есть, продолжить или не продолжить. Все, тебя предупредили предупреждающие, а ты сам уже выбираешь, ты хозяин-барин. Почему именно сделано так? Я не знаю, то ли западло специально это. Раньше это, я помню, была проблема того, что, чтобы не использовали другие редакторы и модификаторы прошивок, и покупали именно смс на все это дело, блин, и они вот такую заподлянку сделали, засунули в программатор, чтобы никто не мог зашить модифицированную прошивку, сделанную не их редактором. То есть надо обязательно их покупать тогда, иначе. Потом они сами сделали, блин, и вроде как бы они проверяют, их прошивочка сдвоенно шьется, а чужая, вот уж фиг, ничего это не зашьешь. Ну и приходится вот так долбиться. Не знаю, зачем это делается производитель, вроде платишь денег, да по факту у тебя часть не работает Ну то есть деньги заплачены Новые прошивки, которые уже там вышли На Весту Спорт, на ту же самую Нет поддержки опять же Последних вот этих на, Продержек э, И этих э, э, ВЦМ или как-то они последние, которые вот на Вестах пошли, то же самое. Их не зашить через диагностику. Причем ты и считываешь через диагностику, но зашить не можешь, потому что в неверные данные в буфере не определяется тип прошивки. Вот и все. Ладно, это уже что-то я слишком заговорился. Сейчас будем запускать на второй версии. Включая зажигание, просто газ в пол более чем на 3 секунды. Раз, два, три. Отпускай и запускай мотор. Там чек-энжин должен 5 секунд светиться вот все это означает то что он перешел уже во второй режим второй режим он экономичный более такой ну педаль вялая вялая режимы топливные как бы такие более лайтовые и она не дает провоцировать себе ну гонять на ней просто mm -hmm. в основном используют для трассы Ребята, ну, кто в дальняки ездит, вот такие вот вещи. Плюс, как в Беларуси, там просили меня изначально, там семейный автомобиль, как бы, получается, mm -hmm. муж ездит нормально на вот этой прошивке основной, жена садится, для нее слишком острая педаль, она как бы детей возит. Mm -hmm. Ну, и, соответственно, режим вот этой жены включает, кто ее как там называется, Жена, там, муж, там, бабка, обычный режим, и, ну, такого плана, там, эконом, не эконом основная прошивка всегда остается у тебя та, которая была угу. никак не фиксируется то есть она как была, так и есть включается только по запросу перед запуском автомобиля почему мы 15 секунд ждали опять же я предупреждаю блок управления отключается не сразу когда вы ключ зажигания отключили он еще под напряжением э -э, остаются 15 минут Ой, 15 секунд, конечно э -э, Он же сам себя выключает То есть он запитывается через главное реле И сам же управляет этим главным реле То есть э -э, через 15 секунд он гасится Обесточивается вообще полностью Напрочь, то есть там то, что вот это ребята там Бывает стереть ошибки Надо отключить питание с, -с аккумулятора Хренушки, у вас ничего не выйдет Потому что он сам всегда обесточивается Все ошибки прописываются в E-Prom их можно только диагностическим оборудованием стереть и не более, более ничем то есть, ну, э, в принципе то есть э, запусти, ждете вот это 15 секунд если хотите вот так на ходу сменить и э, нажимаете педальку ну, то что мы сейчас сделали, нажимаем педаль выбираем, если не надо, просто запускаете и у вас основной режим остается ну все, можно ехать <bueno> О, ну да, это чувствуется что вообще другой режим она вяленькая, вяленькая я сейчас почти что в пол нажимаю Ну, там фишка в том, что если нажать в пол прямо Она едет так же ровно, как на той прошивке основной Это для чего сделано было? Для того, чтобы при езде по трассе не было затупов То есть вам надо обогнать, жмете педаль более чем там, я не помню насколько сколько-то У вас нормальные мощностные режимы ровно такие же, как и на, ну, на той прошивке, на той версии Прямо налево? Да, прям, прямо и, как бы, можете разгоняться, потом дальше сбавлять и все, и вы, опять же, экономите. Кто-то говорит, что у них там чуть ли не литр экономии происходит. У кого ну, у кого как все, у кого-то вообще не экономится и ничего, ну, все от стиля езды, конечно, зависит. Она просто здесь не дает, не провоцирует вот этого езды такой быстрой, то есть, ничего основного. Ну, мы в принципе, можем остановиться и обратно переключить. Ты понял, самое главное было понять, как это происходит. Все то же самое, только сейчас выключаем, ждем 15 секунд, но не жмем педаль газа. То есть, mm. э -э все условия одни и те же. Потому что основная, она как бы, она более такая, ну, бодренькая, но при этом она эластичная. Она не без пинков, без рывков равномерно набирает. Э -э момент крутящий я там пытался максимально вытащить, что смог, потому что это... 1.6 мотор, здесь фазы регулятора, к сожалению нет, как на 1.8 на 1.8 вот там фаза фазорегулятор очень сильно дает прирост крутящего момента, причем прирост э, очень высокий он э, начиная где-то с 1400 1500 оборотов вырастает до такого крутящего момента, как на 1.6 уже на 5 только появляется то есть у вас поднялся он и пошел из-за этого как бы нормально ну все, можно просто запускать человек при этом как бы будет светиться секунду Угу. Все. Это означает, что он перешел ну, В обычном режиме как бы, все. И Соответственно меняется все, вот, все сразу же Да, абсолютно по-другому Ну По-другому, да То есть ни рывков, ни каких таких провалов Ничего нет, равномерно все угу. Очень приятно ну, вот, Самое главное Ну я думаю, покатаешься, привыкнешь да. И э, все нормализуется в принципе, тут все как бы выкатано уже не первый год, просто пытаюсь ее шлифануть каждый раз. Но педаль газа мне очень нравится, очень приятная педаль газа, вот прям кайфую. Ну, она отзывчивая и понятная становится. Mm -hmm. То есть раньше такое... Вата а, задержка непонятная. Вата, ну задержка там по экологии я уже рассказывал. И mm -hmm. такое ощущение здесь прямо, что управляешь автомобилем не ты, а он тобой как-то. То есть ты не понимаешь, что произойдет. То есть ты можешь давить там педаль и думать, блин, прокатит, не прокатит, успею обогнать, не успею. Ну, очень неприятные такие моменты. А, здесь же она отзывча, то есть тут все понятно, здесь сейчас налево нам. Тут все предсказуемо, все четко, прям, ну, нажал-поехал, отпускаешь, тормозишь мотором, но торможение при этом не резкое, как на стандартной прошивке, оно такое более плавное, размеренное. То есть пробки перемещаться очень легко и очень комфортно получается, то есть, ну, ну, не знаю, в общем-то, больше тут особо нечего мне добавить. Не знаю, может, ты что-то скажешь, там, от себя. Ну, я даже не знаю, только могу сказать большое спасибо, очень приятно, стало ехать тут, правда, очень приятно. Ну, отлично, да. Большое спасибо. Так что, ребят, не забываем, сейчас смещайся сюда, в правый ряд, и прямо как обычно, ходим под видео, там ссылочки у меня на контакт, на драйв Основная у меня группа вконтакте, драйв я так поддерживаю Потому что там дурная политика, у них не какую ссылку кинешь Они сразу тут же банят это сообщение, ну то есть э, пост И, блин, э, ну, дико неудобно, получается, ты постишь, потом его модератора там зафигачивает И все, и ничего не сделал Просто ссылочку какую-то на что-нибудь даешь а Основная, соответственно, у меня вконтакте всегда Также, соответственно, подписываемся Жмем колокольчик, чтобы приходили оповещения Ну и Пока и до новых встреч